Путин, он как президент вражеского государства, он является врагом. Его можно уважать, с врагом можно и нужно говорить, с ним можно и нужно договариваться. А с предателем нет, предателя нельзя не уважать, с ним нельзя не ни говорить, с ним нельзя договариваться. смотрел твое давнишнее видео про название, про навязывание властями новых э, нравов. Какое окончание должно быть в чеченских фамилиях, как, например, твое фио будет по-чеченски. ну это ведь будет зависеть от диалекта, у нас разные диалекты есть э, в Чечне. Но, конечно, это нужно будет, я думаю, в целом привести в какой-то такой универсальный формат для всех. И Я думаю, что будет, наверное, несколько вариантов, где-то будет кончаться на «и», просто фамилии, где-то будет кончаться на А, наверное, не, ну, в общем, не знаю, в зависимости от диалекта, наверное, это будет выглядеть. Я думаю, что и такое понятие, как «отчество», я думаю, не, его однозначно не будет. Ну, его нет, в принципе, у чеченцев такого понятия, как отчество, когда ты говоришь такой-то, такой-то ВИЧ. Это нет, это чисто русская а, традиция, ее как бы у чеченцев нет. Но у чеченцев, как и в европейских странах, есть просто упоминание имени отца. А, я думаю, что в идеальном формате, наверное, наши имена, вот, например, на моем примере будут звучать так, что... А, Допустим, либо будет Абдурахмани Тумсо и просто отдельное имя э, отца, да, как, как Умалат, Умалт. Либо это будет как на чеченском языке, будет звучать так, что Абдурахмани Умалт, Кант, Тумсо. Не знаю, как-то так, наверное, это будет. Короче, я думаю, что это все не, не так принципиально. И, на мой взгляд, все должно быть, все должно сделано быть таким образом, чтобы... Для международных каких-то отношений, поездок, путешествий чеченцев было не, не было каких-то осложнений, да, чтобы было удобно, чтобы в других странах не там, европейцы, я не знаю, китайцы, японцы, чтобы они легко могли называть эти фамилии, имена и не возникало каких-то проблем. Я думаю, нужно не усложнять, а упрощать. И я бы с этой точки зрения к этому подошел и убрал бы вот эти вот все моменты типа «цунг там, ант» там, и так далее. Вот это все убрал бы, сделал бы просто фамилия, имя и имя отца отдельно. И то я думаю, что даже это имя отца где-то в паспорте его и не нужно даже прописывать на самом деле это где-то в свидетельстве о рождении, если это прописано, то я думаю этого достаточно. То есть сделать максимально вот как в международный стандарт. Есть паспортов на загранпаспортах ведь не пишется имя отца, там пишется только фамилия твоя и твое имя, все, дата рождения, дата выдачи, дата окончания действия паспорта. Я думаю все должно быть вот как-то по простому сделано и, и выглядеть это должно быть, должно, это должно быть удобно. Для всех людей. Вот такое мое мнение. Я, например, замечаю, что такие фамилии, как, допустим, вот у азербайджанцев есть фамилии, там, которые заканчиваются на Аглы. Аглы, по-моему, да, Аглу, Аглы. Они, ну, они сложноватые, когда вот отдельно из нескольких слов состоит фамилия. Это как-то сложновато. Мне кажется, что нужно упрощать, чтобы было проще. Ведь в конце-то концов фамилии это не, те, это не, не, не та а, вещь, не та тема, которая пришла с появлением человечества. Фамилия это вещь, которая появилась с появлением, ну, с, с популяцией людей, когда людей стало очень много, стало много стран появился пограничный режим, появилась нужда в идентификации, и вот тогда как бы человечество придумало это: да, что вот есть фамилия и, и есть имя. А так этого всего ведь не было. Всегда было как такой-то, сын такого-то, внук такого-то, родом оттуда-то. Все, вот, вот так мы знали друг о друга и представлялись, да, из такого-то племени, там, из такого-то народа. Однако, когда появилась нужда в том, чтобы был некий документ, прописывать это все в этом документе было бы неудобно. Это, как бы, лишняя информация, которая усложняет. Поэтому люди пошли по самому легкому пути и начали упрощать. И сделали, значит, фамилию, имя, да, те, кто максимально это упростили, в России добавили отчество, немного сделали посложнее. И вот я думаю, что в этом смысле мы тоже должны пойти по пути упрощения и убрать вот все ненужное, взять просто фамилия, имя и все. А так внутри чеченского общества, конечно, всегда будет присутствовать там такой-то сын такого-то, внук такого-то, из такого-то тейпа, из такого-то села и так далее. Томсо, какая, какая самая распространенная фамилия у чеченцев по аналогии Иванов у русских? Слушай, сложно сказать. Сложно сказать. Часто встречается фамилия Магомадов. В общем, я не знаю. Наверное, мне сложно ответить на этот вопрос. Салам алейкум, как думаешь, станет личные независимым. Ну вот я, алейкум как раз я вот сейчас об этом говорил, да. Я убежден в том, что в конечном итоге мы добьемся свободы. В конечном итоге все. Случится только вот когда, неизвестно. На все воля Всевышнего Аллаха. Так, ассаламу алейкум, Тумсо. Скажи, как бы ты объединил людей, находящихся в оппозиции к нынешней власти в Чечне? Объединение возможно только на нашей общей основе. Это, а, это наша а, религия, это Уран и Сунна. Это то, на чем мы должны объединиться. При этом у нас могут быть какие-то разногласия в каких-то там политических взглядах, иных каких-то взглядах. Если эти наши взгляды, наши разногласия не а, противоречат основе, то я думаю, что любые а, наши споры, наши разногласия они должны решаться в рамках нашего парламента, некого совета, маджлиса, как угодно, да? Это все должно быть в рамках дискуссий, а не каких-то там вооруженных, вооруженной борьбы там и прочего. Это все то, что касается общей основы да, с, теми, с теми нашими братьями и сестрами, которые находятся на стороне, на убеждениях независимости нашего государства, нашей свободы. Те же, кто, ну возьмем пример таких, как, допустим, Кадыров и его сторонники, ну это откровенные враги, это часть а, Российской империи, это их чиновники, их наместники. А, я их не считаю как бы людьми, а, с которыми можно или нужно объединяться, поэтому с ними, конечно, разговор должен быть иным. И с ними вообще не ведутся как бы абсолютно переговоры. Переговоры ведутся с их хозяевами, с Россией. А эти люди являются предателями, поэтому с ними и не разговаривают. Поэтому они не были стороной переговоров для Масхадова. Поэтому Масхадова никогда не говорил с Кадыровым и считал это вообще ниже собственного достоинства. Потому что ну, Кадыров он был просто российским...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 Поэтому в этом плане они, Кадыров и прочие его прихвостни, они находятся на, на более низшей степени, да? они находятся где-то на, на том уровне, на который нам не подобает вообще опускаться.